Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец, с вами Сергей. Сегодня видео коснется вот таких канцелярских зажимов. Я думаю, у многих из нас дома такие завалялись. И сегодня я найду им применение в своей мастерской. Ну а что из этого получится, мы сейчас увидим. Всем приятного просмотра. Поехали! Друзья, ну и первый лайфхак касается паяльника. Когда он горячий, мы не можем его положить на столешницу, потому что боимся испортим. В этом случае нам поможет вот такой канцелярский зажим. Зажимаем паяльник и все, теперь не боимся, что паяльник испортит нашу столешницу. Он находится на подставочке. Второй лайфхак касается также пайки. Чтобы спаять два провода, нам иногда требуется третья рука. В этом нам поможет вот такой обычный пинцет и канцелярский зажим. Зажимаем. все. И теперь можем спокойно паять. В любой работе бывают перерывы и хочется посмотреть ролик, но подставки для телефона нет. Как раз в этом случае помогут два канцелярских зажима. Сделаем подставку. Раскладываем первый. Теперь берем второй зажим и вот таким вот способом зажимаем. Вот как все это выглядит. Теперь раскладываем данный зажим. А вот этот зажим подгибаем. Все, подставка для телефона готова. Вот так вот она выглядит. Быстро и удобно. Иногда работая за столом, нужно огромное количество инструмента, но он мешается под руками. Как раз в этом случае нам и помогут канцелярские зажимы. Зажимаем их сбоку стола. Вот таким вот способом. И все. Теперь мы можем спокойно разместить нужный нам инструмент. Спокойно работать за столом. Понадобилась нам одна отвертка, мы ее взяли, поработали, убрали. К примеру, взяли щипцы, опять убрали. Я думаю, у многих из нас дома валяются вот такие старые засохшие кисточки. Обычно мы их выбрасываем. Ну а сегодня мы сделаем из нее самоделочку. У меня кисточка еще не до конца засохла, но такие кисточки я обычно выбрасываю, потому что я использую под масло и добавляю колер и поэтому второй раз я не использую боюсь что кисточка полностью не отмокнет и цвет уже получится не такой какой мне нужно итак давайте снимем вот эту железку с одной и с другой стороны теперь зажим нужно просверлить отверстие Теперь берем нашу ручку и тоже сверлим отверстие. Все, можно приступать к сборке. Берем саморез. и вкручиваем все вот как должно получиться теперь берем обычную губку я в данном случае взяла для мытья посуда которая и на ширину можно чуть больше отрежем вот что получилось теперь ее вдвойне и зажимаем все, получилась вот такая универсальная кисточка. Зажимы можно убрать и можно красить. После того, как покрасили, можно губочку выкинуть и использовать снова. Друзья, вот такое коротенькое видео сегодня у нас с вами получилось. Показал несколько лайфхаков вот с такими канцелярскими зажимами. Напишите в комментарии, как вам данная идея, как вы используете зажимы.